Выясним, каково происхождение выталкивающей силы. На шарик, погруженный в воду, действует сила давления воды. Поскольку давление жидкости зависит от высоты ее столба, то давление воды снизу P2 больше, чем ее давление сверху P1. За счет разности этих давлений и возникает выталкивающая сила. Сила F1 действующая на верхнюю поверхность шарика направлена вниз, а сила давления F2, действующая на его нижнюю поверхность, направлена вверх. Так как F2 больше F1, то результирующая этих двух сил, являющаяся выталкивающей силой, будет направлена вверх.